Добрый вечер, и сегодня снова с вами я, Шельга Светлана, город Невиномыск, выпускник сентябрьской, сентябрьского потока курса Дарьи и Антона. Время 19.20, я все еще на рабочем месте, то есть и в условиях сложившейся ситуации в стране мы продолжаем работать ребята в основном работают на удаленке я нахожусь на своем рабочем месте потому что документооборот вести из дома совсем удобно сегодня мы закрыли две сделки по Сбербанку надо сказать большое спасибо наверное сбербанку что он продолжает работать и мы продолжаем зарабатывать нагрузка немножко упала Клиенты боятся выходить на сделки вживую, поэтому работаем в основном все на удаленке. Отправляем видео нашим видеообъектов нашим клиентам, и если их все устраивает, тогда уже договариваемся о реальном просмотре. Мы их проводим. Я понимаю, что это сейчас не очень правильно, но соблюдая все меры предосторожности, проходит проходят осмотр объектов и заключаются предварительные договора. Если есть возможность, выходим на сделку онлайном через сервис Домклика. Если нет, то заключаем предварительный договор и ждем уже открытия МФЦ на завершение сделки. Работаем, как вы уже знаете, в основном по вторичке. Поэтому первички в нашем городе не осталось. Скажем так, единственное, что наши партнеры по первичке, это город Михайловск, компания «Третий Рим». Ну, по ним закрыли две сделки, и третий у нас сейчас клиент забронирован. Вот так вот обстоят дела на сегодняшний день в нашем агентстве. Мы продолжаем сохранять лидирующие позиции по рейтингам «Сбербанка». Что еще вам такого сказать? Жизнь течет, несмотря ни на что. Поэтому, ребята, не паникуем, не теряемся, не расстраиваемся. Все нормализуется. Как говорили, говорит Дарья, время работает на нас. Продолжаем собирать потенциальных покупателей. И уже после снятия всех ограничений в плане передвижения, я думаю, что мы с вами неплохо заработаем. Всего доброго. Ну, до встреч. Невиномыск. Ставропольский край. Светлана.